на фоне высокого давления идет кровь из носа, на работе на которые призвали позвали стали плести интриги что делать для того чтобы кровь из носа у вас не шла нужно взять ключик завязать его ниточкой и повесить его так чтобы он лежал у вас сзади на спине между лопаток носите его долго один месяц хотя бы кровь из носа исчезнет потом нужно ключик выбросить в любое место вместе с веревочкой для того, чтобы интриги не плели, говорите такие слова каждое утро. Говорите, каждая интрига против меня и ненависть по отношению ко мне сделают меня в итоге богатым. Пусть дают интриги, а взамен берут болезни, дальше в